рассматривать, да, что это такое? Это психологическая модель, которая описывает 9 типов личности. Эти девять типов личности объединяются по определенным признакам, по глубинным убеждениям, по бессознательной мотивации, то есть которую человек просто не осознает сразу, да. Эти типы объединяются определенным по эмоциям, да, которые они чаще всего проживают в своей жизни. И зачем нам это нужно? Зачем нам важно понимать да, вот эту модель, вот эту структуру? На самом деле эннеограмма открывает дверь, да, и как к себе, да, то есть понимая себя, понимая, как я устроен, я понимаю, как я могу взаимодействовать с другими людьми, я понимаю, какие свои потребности я на самом деле хочу удовлетворить, когда общаюсь с другими людьми. И точно так же, понимая тип другого человека, мы можем понимать, да, что им движет на самом деле. Чем он мотивируется, да, во что он включается, на что он реагирует. Какие вы замечаете здесь фигуры? Ну вот, в данном символе. Круга, да, как еще? Треугольник. Треугольник, да. И какой еще? Да, вот немножко похоже. Получается, как... Да, да, да. Оно все здесь такое микс. Так как гексограмма, которая соединяет, э, ну вот, типы... Э, не относящиеся по факту к треугольнику. То есть это 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. То есть это такая гексограмма, которая в себе закрывает 6 типов. Энеограмма, чтобы это сложное слово упростить, вот из чего она состоит. Энеа – это 9, а граммос – это фигура. Вот и все. То есть получается 9 точек, которые расположены да, вот здесь на окружности круга. Для того, чтобы информация сейчас запоминалась возможно, и визуально, а не только аудиально, да, вот, э, слушая меня, э, вот я сделала такой, э, так, такую визуализацию для вас, э, как будто бы, если представить, каким видом транспорта является каждый э, тип, условно говоря, вот они так, будем возвращаться почему именно так там почему полицейская машина почему скорая помощь и вы будете явно узнавать паттерны и кстати очень часто совпадает это уже на тренинге когда даю задание например представьте какой вы вид транспорта и опишите да и вот мы в формате в таком знакомства знакомимся через вид транспорта и нередко бывает так что очень совпадает или например человек Нарисовал одно, он говорит, ну я же думал про другое, почему так вот я представил. Да? То есть это интересно, потому задайте себе вопрос, да? какой я вид транспорта, как если бы не было ограничений, да? кем бы я был. Они... Если в этой компании нужно показать, что я умный, я покажу, что я умный, и все восхитятся моим умом. Если в этой компании нужно показать, что я богатый, я возьму эту яхту в аренду на два дня, но я всем покажу, что я богатый. Если в этой компании мне нужно очень ярко проявлять эмоции, я это буду делать, потому что я понимаю, зачем это делать, а за тем, чтобы получить то, что я хочу. И у них это получается очень гармонично. Очень вот это по факту встроено в них, вот это качество адаптироваться. Потому если, например, в компании изменения, и кто-то там уходит в обиду, кто-то там не принимает эти изменения, то троечка чаще всего она так вечер подумает, найдет свои выгоды и выйдет на следующий день, как ни в чем не бывало, потому что он понимает, зачем мне здесь быть. Да?